Нет, наверное, ни одного человека в России, кто хотя бы раз не пользовался продукцией шведской компании «Орифлейм». Главной особенностью фирмы является то, что вместо магазинов предприятие использует партнеров и консультантов для распространения продукции. Такой гигант вряд ли бы уместился в одном бизнес-центре, поэтому компания решила, как говорится, собрать всех под одной крышей в собственном здании, которое находится в трех минутах ходьбы от станции «Метро спортивная». Здесь мы даже достроили два этажа, мы переделали планировку несколько раз под условием изменения нашего бизнеса. Одной из основных задач было, с одной стороны, в этом здании разместить штаб-квартиру компании на регион СНГ, а с другой стороны, у нас здесь есть сервис-центр на первом этаже, куда за день приходят тысячи наших клиентов, и вот, чтобы совместить да, и сотрудники, и наши партнеры, консультанты, и все это еще совместить с корнями, со шведской историей, вот, и поэтому Офис выглядит так, как он выглядит. К шведским корням тут особое отношение. Доминирующий белый цвет был выбран не только для того, чтобы визуально увеличить пространство, но и чтобы подчеркнуть скандинавское происхождение фирмы. Перерыв на кофе называется по-шведски «фика». И у нас таких зон много, и мы э, говорим о том, что наш офис – он «фика-френдли» офис. Как и в любой уважающей себя компании, в также заботится об окружающей среде. Вместо флипчартов в перегородках установлены электронные доски. Благодаря им нет нужды в маркерах и бумаге. Вот эта система электронных досок, она очень удобная, как мне показалось, и она идет в ногу со временем, и, в общем, реально я стала фанатом этого дела, и всячески советы коллегам это тоже использует. Также офис полностью отражает философию компании «Единство, дух и страсть». Единство подчеркнуто опен-спейсом и прозрачностью дверей. Предпринимательский дух выражен в том, что сотрудники компании, консультанты и партнеры находятся в одном месте. Это позволяет лучше понимать потребности друг друга. Ну а страсть царит по всему пространству, начиная от студии красоты, заканчивая кофе-зоной. Каждый раз... В офисе, так или иначе, когда-нибудь возникает вопрос, чтобы можно было бы еще съесть, потому что <свес> вопросы перекусов, они всегда актуальны. В этом плане я очень рада, что в нашей компании мы можем пользоваться продуктами wellness, которые тоже входят в наш продуктовый портфель. И несмотря на то, что продукция компании в большей степени ориентирована на девушек, молодые люди отлично чувствуют себя в этом офисе. Конечно, в компании преобладают девушки, но здесь также очень много мужчин, и это не создает никаких нет, не вызывает никакой дискомфорта, и наоборот, даже прикольно, приятно. Также дизайнеры постарались поддержать в этом офисе принцип Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. Работы в Руфейме бывает очень много, она вся очень интересная и помогает, наверное, в течение дня, то, что. Так как уфис очень белый и очень много окон везде, всегда очень светло, это как-то поддерживает настроение, на в течение дня. А также в офисе очень много различных зон, где можно просто отдохнуть, перечислить какие-то другие мысли, чтобы потом вернуться свежим обратно в работу. Я очень люблю это место в офисе, мне нравится здесь, потому что э, необычный дизайн, мягкие, удобные диваны, на которых удобно располагаться. Я обычно здесь проверяю почту, работаю, провожу встречи. Э, но есть один нюанс, наши коллеги тоже очень любят это место, поэтому не всегда оно свободно. Это мое рабочее место, так как я работаю в пиаре, у меня очень много разных интересных журналов. А наша мебель вся шведская, очень удобная. Могу продемонстрировать, как поднимается, например, стол. До любой удобной высоты, если вы устали сидеть в течение дня, подняли, встали, поработали, опять сели. Но мы работаем не только на своих рабочих местах, у нас есть прекрасная возможность работать из любой точки офиса. Пойдемте, я вам покажу, где это можно сделать. Это не просто переговорка. Дважды в неделю она превращается в мини-спортзал. Мы организованно собираем всю офисную мебель и достаем наше мини-спортоборудование для того, чтобы всем вместе, не выходя из офиса, заниматься спортом. Ну и, конечно же, в этом офисе не обошлось без студии красоты. А это наша студия красоты, где любой консультант и клиент могут знать все о нашей продукции. Она поделена на 4 зоны. Это зона визажистов, это э, зона э, по уходу за волосами и еще две зоны. Зона по уходу за кожей лица и зона для нейл-арта. На самом деле это одно из моих самых любимых мест в офисе, потому что здесь я всегда могу узнать э, о новинках нашей продукции и, конечно же, о модных тенденциях в мире красоты и поправить макияж в течение дня или с помощью наших визажистов приготовиться к вечернему свиданию. Ну а главной достопримечательностью этого офиса, безусловно, является Атриум. Это отражает наш бренд открыто, свободно, современно и качественно.